Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 февраля. Закончился период ретроградного Меркурия. Теперь будет легче раскрывать свой потенциал в общении и самовыражении, достигать успеха в профессии и в отношениях. Началось движение, активность в любых процессах. Все выходит из застоя. Хороший период для начинаний, проясняются многие темы, приходят ответы на вопросы. В окружающем пространстве чувствуется интенсивная энергия, способствующая решительным изменениям в лучшую сторону. Если вы готовы к работе, интеллектуальной и физической деятельности, то вы сможете использовать удачные обстоятельства текущей недели с выгодой и пользой для себя не стоит тратить время на отдых иначе можно потерять благоприятные шансы и возможности спокойствие и комфорт не являются стимулом а без стимула нет потребности или мотивации к действию несмотря на обилие напряженных аспектов в целом неделя несет положительный потенциал если использовать напор и энергию порожденные этими аспектами как ресурс для активной работы 25 февраля в 15:02 по киевскому времени венера переходит в знак рыб усиливает интуицию и воображение желание дарить и получать любовь встречи с новыми людьми вдохновенный труд творческое самовыражение способствует успеху полнолуние в деле 27 февраля в 10-18 по киевскому времени способствует очищению сознания и пространства, принятию важных решений. Начиная с полнолуния и две недели после, до новолуния 13 марта, это подходящее время для занятий простыми повседневными делами, хорошее время для начала курса лечения, распутывания сложных жизненных ситуаций. 22 февраля, понедельник. Растущая луна в раке в гармоничных аспектах с Солнцем и Ураном. Пробуждает психологический дар. Обостряет чувствительность и интуицию. Настраивает на восприятие бессознательных процессов. Доверяйте своим ощущениям. Читайте между строк. Вы сможете интуитивно проникнуть в истинные мотивы и причины слов и действий ближайшего окружения. У представителей знака рака, телец, рыб, скорпиона, а также если луна в личном гороскопе находится в этих знаках, возникает отстраненность от внешнего мира и настроенность на мир внутренний, когда происходящие вокруг события заботят гораздо меньше, чем собственные мысли, чувства и глубинные эмоции. Понедельник – подходящий день для налаживания отношений с детьми, родственниками, любимым человеком. Усиливаются интуитивные способности. Легче понять и принять бессознательные реакции людей. Для тех, кто имеет бизнес, связанный с продуктами питания, кто занимается продажей домашней одежды, цветов, день обещает быть успешным. Чувства сегодня обостряются и приобретают глубину. Социальные события приостанавливаются или становятся менее значимыми, поэтому не стоит торопить или форсировать какие-то моменты в карьере, в общественных делах. Многие люди становятся сентиментальными, тянутся к откровенным беседам, поэтому, если одарить человека теплом и вниманием, в ответ можно получить доброе отношение. 23 февраля, вторник. Растущая Луна в Раке в гармоничном аспекте с Нептуном. Формируется Трин, Марса и Плутона. Это тоже гармоничный аспект. Планетарные энергии дня дают возможность осознать людям свои желания и способности, а также находить внешние и внутренние ресурсы и резервы для проявления и понимания своих способностей и целей. Это время удачно для всех дел, которые связаны с уединением, вдохновением и отдыхом. Нежелательно заниматься важными делами, так как аспект Луны и Нептуна ослабляет ощущение реальности. Но день благоприятен для прояснения различных фактов. Вечером можно сбросить груз бытовых и рабочих проблем. И хорошим помощником может стать музыка, рисование, медитация. В этот день люди особенно восприимчивы к гипнозу и внушению, а манипуляторы становятся очень сильны. Отрицательной стороной аспектов сегодняшнего дня является повышенная тяга к уходу в иллюзорный мир, чему способствует прием средств, меняющих сознание. Это отличный день для творческой деятельности. Пишите, рисуйте, сочиняйте, все получится. Некомфортно чувствуют себя люди, которые не умеют реально смотреть на вещи и не готовы принимать то, что кроме материального мира есть и духовный, который не менее важен. Формирующийся гармоничный аспект Марса и Плутона может помочь достичь реального положительного результата в какой-то одной проблеме. Сконцентрируйте внимание на этом. И вы сможете найти ответы на все вопросы. 24 февраля. Среда. Растущая Луна в Раке до 14.21, после чего переходит знак Льва. Первая половина дня не подходит для начинаний, так как с 6.55 до 14.21 период Луны без курса. Луна во Льве в оппозиции к планетам Водолея что приносит напряжение и необходимость делать выбор. Но растущий гармоничный аспект Марс-Плутон способствует эффективной работе, если дела планировать на вторую половину дня ближе к вечеру, то есть после окончания холостого хода Луны. Планетарные энергии обеспечивают усиление организаторских способностей, помогают умственной и физической деятельности, у представителей всех знаков зодиака появляется возможность раскрыть свои творческие способности и потенциал, а также обрести силу и свободу, любовь, признание социумом. Хороший день для отдыха и различных развлечений. Социальная деятельность и общественные дела пройдут успешно. Главное взвешивать каждое свое слово и продумывать каждый шаг. Стоит воспользоваться положительными возможностями сегодняшнего и завтрашнего дня, так как открываются все нужные варианты и перспективы для проявления себя как личности. Конечно, необходимо действовать, думать, работать. Это поможет привлечь к себе внимание и получить высокую оценку окружающих. Не поскупитесь на добрые слова для других. Вам ответят тем же. Сегодня наилучшим образом пройдут презентации, празднования дня рождения или другого мероприятия. 25 февраля, четверг. Растущая луна во льве, солнце в гармоничном аспекте с ураном. Венера переходит в знак рыб, где имеет сильный статус экзальтации, что усиливает воображение и эстетические способности. Это плодотворный день для творческой деятельности. Осмотрительность и осторожность должны быть повышены, чтобы не попасть в разнообразные интриги и денежные авантюры. Так как существует большая вероятность быть обманутым или использованным другими людьми. Сегодня лучше не принимать быстрых решений, а подождать несколько дней. Более подробно о транзите Венеры по знаку рыб расскажу в отдельном видео. Ссылку размещу в закрепленном комментарии. Если вы одиноки, сегодняшний день желательно провести на публике. Больше всего шансов завести романтические отношения. Если же у вас есть вторая половинка, то устроите дома приятный вечер. Больше общайтесь. Но нужно учитывать и то, что Луна в оппозиции с Меркурием в Водолее, поэтому тщательно обдумывайте каждое слово. Учитывайте мнения и пожелания партнеров. То есть ищите точку равновесия в любой ситуации. И в этот день каждый сможет обрести полезные отношения, взаимовыгодное партнерство. Ищите компромисс и удастся наладить старые контакты или завязать новые добрые отношения. Поговорите о своих проблемах с родными и близкими, приятелями или просто знакомыми. Решения придут с неожиданной стороны. И могут внезапно открыться новые перспективы 26 февраля пятница растущая луна во льве до 19 17 после чего приходит знак девы период луны без курса с 15 40 до 19 17 формируются благоприятные условия для завершения любых процессов и работ Многие люди будут довольны, и пятница принесет удовлетворение, если вы в течение недели активно работали, решали вопросы, демонстрировали свои таланты и способности. Сегодня люди придают особенно большое внимание внешности. То, как вы выглядите, будет непременно замечено. Если хотите произвести благоприятное впечатление, используйте этот день по максимуму. Воспользуйтесь благоприятными возможностями этого дня и вообще текущей недели, чтобы уладить различные семейные дела, для которых долго не находились решения. Вечером Луна входит в знак Девы и логика, расчетливость выходят на первый план. Подходящее время для того, чтобы заняться благоустройством своего дома или квартиры. Обсудить необходимые покупки, может быть, какие-то вопросы обновления своего жилища. Желательно решить самые важные задачи, которые касаются финансовой сферы. Направьте свою энергию на решение своих бытовых проблем. Посвятите себя делам семьи так как сегодня период луны без курса почти весь день, и это лучшее время для решения подобных вопросов. 27 февраля, суббота. Полнолуние в Деве в 10:18 по киевскому времени настраивает на обостренное восприятие мелочей и усиливает способность их понимания. Многие люди становятся несколько скованными, робкими и застенчивыми, но дети становятся послушными и восприимчивыми к тому, что говорят им родители. Доминирует чувство долга и склонность к послушанию. Идеально получается работа, которая требует тщательной проработки деталей. Масштабные дела в этот день удаются с трудом, но если потратить время и убрать лишние эмоции, то по нескольким деталям получится восстановить сложную картину целого. Отличный день для начала диеты, к новолунию 13 марта вы достигнете хороших результатов. Если у вас неполадки в машине или в другом сложном приборе, смело отправляйтесь в сервис-центр. Это хороший день для кропотливых и рутинных, а также ювелирных работ. Многие люди задумываются о планировании карьерной лестницы. В некоторых вопросах появляется мнительность. Опасения за свое здоровье, сомнения в своих силах. Если есть проблемы с пищеварительной системой, то сегодня они могут обостриться. Можно провести диагностику и сдать необходимые анализы. В этом случае удастся вовремя обнаружить проблему и вовремя начать лечение. В этот день всем стоит постараться прежде всего... Сохранить внутреннее спокойствие, не расстраиваться из-за мелочей. 28 февраля, воскресенье. Убывающая луна в Деве в оппозиции с Нептуном и в гармоничном аспекте с Плутоном. В течение дня может возвращаться тоска, страхи, не всегда приятные воспоминания. Сентиментальность. Неправильно направленное сочувствие, ненужные советы, искаженное восприятие действий и высказываний близких людей становятся причинами конфликтов. В этот день всем следует помнить изречение ⁇ Сон слаще любого меда ⁇ В эти дни при полнолунии в Деве рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью отдыхать при этом заниматься работой по дому выполнять какие-то работы которые способствуют спокойствию убирают лишнюю эмоциональность отдохните восстановите силы это позволит улучшить ваше психическое и физическое здоровье. Хорошее время для составления планов на будущее, постановки жизненных целей. День идеально подходит для маникюра, педикюра, наращивания ногтей, а также для посещения парикмахера. Все полезное, что вы делаете для своей внешности и здоровья сегодня, особенно для пищеварительной системы, окажется вдвойне эффективным, как профилактическое или лечебное средство. Период Луны без курса сегодня с 17.58 до 21.16, после чего Луна переходит в знак Весы. По возможности проведите вечер с приятными вам людьми, с друзьями, в семейном кругу, посмотрите фотоальбомы, позвоните родителям, поговорите со своим любимым человеком, может быть, удастся решить какие-то проблемы, связанные с семейной жизнью, с браком, с партнерством. И в любом случае, этот день для многих окажется благоприятным и оставит о себе приятные воспоминания. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.